Искали телефон такси, вы сделали правильный выбор Звоните, а пока ждете машину Слушайте песни Вадима Саматова Пусть звучат мои песни всегда для вас А такси заказали?